Итак, друзья, сегодня прекрасный день для теории, давайте немножечко поговорим про Domain Model. Я вам напомню лишь одно, что лучше всего подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео и, и если вы станете спонсором, видео будет больше, видео будут качественнее, ну и возможно всякие спонсорские штучки, которые доступны только спонсорам, вас тоже порадуют. Итак, сегодня говорим про Domain Model, про Rich Domain и про Anemic Domain Model. У меня, в общем-то, как бы сложилось впечатление о том, что есть некоторые недопонимания среди разработчиков, и э, я бы хотел их немножко прояснить, на мой взгляд, и если я не прав, опять же отпишитесь в комментариях. Э, для начала давайте посмотрим, что говорит Мартин Фаулер про то, что такое Domain Model. У него есть описание э, в статье, которое говорит о том, что объектная модель домина включает в себя как поведение, так и данные. И это как раз и есть речь Domain Model. Это, в общем-то, такого понятия, как anemic Domain Model, оно исключает поведение но об этом чуть позже поэтому мы говорим rich domain model подразумеваем просто domain model чтобы ее не путать с dynamic domain model потому что она тоже является domain model Итак, бизнес логика может быть очень сложной модели домена призваны решать задач по реализации этой бизнес логики в реализации могут быть как правило так и поведение и это как раз опять же говорит о том что это rich domain model или просто domain model поехали дальше Опять же, надо сказать, что domain model, то есть объектная модель данных, она, то есть объект может быть и корпорация, да, в которую включаются миллион там до самого низа, то есть граф очень большой, а может быть просто одной строчкой, допустим, в форме заказа. Ну, во всяком случае, так говорит Мартин Фаулер, я с ним согласен, и это как бы только начало. А теперь вернемся к тому, какие бывают модели. То есть бывает Anemic Domain Model и Rich Domain Model. Вообще на самом деле не то, что это бывает, да, а вот это на слуху есть анемичная модель, есть богатая модель, но мы понимаем, что Rich – оно как бы здесь приписка для того, чтобы было отличие от Anemic. А на самом деле Domain Model это как бы то, что писал Мартин Фаулер, то, чего он предполагал, что это будет основной Domain моделью которая, в общем-то, не подразумевала присутствие Anemic Domain Model. В общем-то, нужно понимать, что это как бы разные подходы э, при разработке. Как отличить, э, собственно говоря, Anemic Domain Model от э, Rich? На вашем экране вы сейчас видите Anemic Demain Model, класс Box, и у него есть ширина и высота. Ой, ширина и длина, прошу прощения. А это пример Rich Domain Model. В нем помимо ширины и длины есть еще и некоторые обработки, некоторые поведения, некоторые методы, которые, в общем-то, дополняют эту модель. А, собственно говоря, вот э, в конструкторе мы как раз определяем валидацию некоторых свойств и этим самым гарантируем консистентность модели, то есть ее валидность по части состояния. То есть мы не можем умножать, ну, вычислять а площадь, не имея какое-то незаданное какое значение, и это будет гарантировать о том, что э, всегда будет расчет правильный. Собственно говоря, речь пойдет вот о чем. Если мы говорим про характеристики, то нужно разобраться по отдельности. Anemic Domain Model это объекты без поведения, то есть, кроме говоря, свойств, ничего в них нету, и они, естественно, хранятся в базе данных. И отсюда э, следующее. Если у вас простые свойства, то маппинг очень простой, и во ViewModule это будет прокидываться элементарно, просто, грубо говоря, прокидывая одни значения одного класса на, другие значения, на значения другого класса ему подобных. В чем э, суть, суть вот этого Anemic Domino? Он прост при э, построении. Когда вы создаете приложение, вам проще накидать свойства и, в общем-то, поехали дальше. Создание очень элементарно, очень просто. Логика при этом, при, которая используется для обработки вот этого э, domain model, она находится вне модели. То есть э, в таких классах, как репозиторий, сервис, провайдер, менеджер, ну и там хелперы в конце концов, какие вы захотите себе придумать, э, вся логика находится там. И это, в общем-то, самое основное отличие как раз э, вот этот anemic domain model от rich domain model. Ну и еще надо сказать, что anemic domain model считается антипаттерном, ну, во всяком случае, так написал э, Мартин Фаулер, и я с ним чему-то не согласен, потому что это один из подходов, и он имеет место быть, потому что и то, и другое может использоваться, для, например, в DDD. Что же говорить про rich domain model? Здесь э, уже объекты не просто, а объекты уже с некоторым поведением, э, как показано было на примере, и они также хранятся соответственно в базе данных, а это тоже некоторые ограничения накладывает, об них чуть -чуть, про них чуть-чуть позже. И э, надо понимать, что маппинг на модели, если вы конечно вы его используете, он будет более комплексный, более сложный. То есть некоторые свойства будут наполнены специальным образом, но опять же говоря о свойствах этой domain модели. А здесь уже простота не создания, потому что вам придется практически вот эти вот э, ро, э, как они, рулы, э, правила и, в общем-то, поведение при создании модели описать. Соответственно, вам нужно понимать, как работает бизнес-логика, и для того, чтобы написать правильные поведения в вашей domain model, нужно реализовать на основании тех правил и тех requirements, то есть требования, которые вам дал, собственно говоря, заказчик. Но после того, как у вас это будет реализовано, использование уже будет гораздо проще, чем, допустим, в модель, потому что создавать ее проще, а использовать сложнее, потому что для этого нужны дополнительные классы. Логика введения находится в модели. Ну, надо сказать, что логика, она логики розни, поэтому здесь логика, наверное, по валидации, по состоянию, текущего объекта, она будет находиться в модели. Есть и некоторые ограничения, о них чуть-чуть позже. И в общем-то надо сказать, что э, Rich Domain Module является как раз правильной реализацией OOP, в котором внутри капсулируются все внутренние обработки, которые на самом деле никого э, вне этой модели не интересуют, и это как бы большой плюс. Но теперь давайте перейдем некоторые к некоторым комментариям, которые нашел в интернете я просто их прокомментирую. Итак, место обработки э, бизнес-логики имеет значение. Да, это я с этим согласен, потому что в domain э, model в речь которая, то есть она содержит эти самые обработки, они находятся внутри модели. Если у вас анемичная модель, то они содержатся вне модели. Имеет значение почему? Потому что если вы договорите своей компании, своей э, группой разработки всегда использовать Anemic Model, то у вас обработка выходит в сервисы и, собственно говоря, этих сервисов будет больше. Плюсы и минусы мы обсуждать не будем, потому что есть как бы и те, и другие, но тем не менее имеет место быть, когда говорится о том, что анонимичная и речь они разные по типу обработки. Критичная валидация состояния объекта. Да, как раз rich domain model, он гарантирует адекватное или консистентное состояние объекта на текущий момент. Другими словами, какой бы у вас объект не прошел в вашу обработку, в вашу бизнес-логику, у него будет состояние валидное. То есть, как говорить про бокс, который класс мы пока смотрели в самом начале, то не может быть там созданный меньше нуля или больше нуля значение я имею в виду, ä, равное нулю или меньше нуля, значения, допустим, ширины и длины, просто система не даст это сделать. Есть э, такое понятие «договориться на берегу». О чем идет речь? Если у вас пол команды использует анимичную модель, а другая пол полкоманды речь рич-модель, ну, в общем-то, в какой-то момент времени вы столкнетесь с тем, что у вас велосипеды в разных местах, и нужно будет просто выбрать, на каком велосипеде вы поедете. А если у вас большая группа разработки, то точно будет очень плохо, поэтому либо использовать одно, либо другое, я с этим тоже согласен дальше, зависит от сложности бизнес-логики и личных предпочтений Но вот с личными предпочтениями я соглашусь а вот зависимость от сложности бизнес-логики нет, не соглашусь и на анемичной модели, и на рич модели можно использовать любой сложности бизнес-логику и в общем-то единственное, что место ее реализации будет разное, но есть плюсы по юнит-тестированию в одном смысле и допустим про сериализацию в другом, это нужно просто понимать, к, то есть к чему ведет вот эти дополнительные методы итак следующее высказывание оба типа подходят для дизайн Да, совершенно верно, подходят, реализуются и работают просто для анимичной модели реализации гораздо больше, на мой взгляд. Ну, просто классов больше, да. Может быть, реализации меньше классов, больше это 100%. И надо сказать, что Фаулер считает анимичную модель анти-паттерном, поэтому он как бы говорит, что это как бы ну, не камильфо, да, когда вы используете для mind Driven Design, это нарушение ООП и все такое. Хотя Evans говорит, что и так, и так будет работать, DDD, он не призван выбирать какую-то конкретную модель ему фиолетовую. Дальше. В RidgeMine uh, есть минусы. Состояние зависит от другой сущности. Да, действительно так. Если у вас объект и у него его состояние может зависеть от другой сущности, которую вы не можете заинжектировать в конструктор или сделать ссылку на него, потому что это будет связанность и все такое. И uh, естественно, это является минусом. И также ORM, uh, который будет, ну, и, например, Entity Framework при сериализации и десериализации, будет ходить по сеттерам, getterм. Соответственно, uh, Итак, ну, смотрите, вы сохранили объект, базу данных, провалидировав его, а потом из базы получили, и он будет снова дважды провалидирован, несмотря на то, что он в базе уже лежал провалидированный, сохраненный, а при десериализации ворм, ну допустим, в anti Framework, проверка будет произведена заново. Ну и, в общем, если делать при обработке свойств какие-то валидации с схождением в другую э, сущность там через э, или еще как-то, но ну, это вообще хрень какая-то получается. <laughs> я такого никогда не делал, если делали, поделитесь в комментариях, посмеемся вместе. Ну и надо сказать, что э, в Anemic Model тоже можно реализовать э, сложную бизнес-логику. Да, я уже об этом сказал, что DDD как бы достаточно для сложных решений предназначен, для их оптимизации и усовершенствования подхода разработки. И раз он принимает и тот, и тот подход, то естественно можно. И э, есть и плюсы, собственно говоря, вот в анемичной Domain Model э, подходе, когда вы можете в сервисы, в менеджер-провайдеры, там, я не знаю, еще в какие-то хелперы, инжектить э, те самые средства валидации или поддержания состояния объекта, ну, для более сложных, эффективных там, запросов. Это тоже как бы плюс. В общем, есть и плюсы, и минусы, надо за этим хорошенечко смотреть. Дальше есть еще другой, э, другое высказывание, которое в общем-то ну, смотрите, когда вам приходят новые требования в систему, то есть от заказчика, проще всегда изменить э, модель или проще всегда изменить какой-то сервис, менеджер, провайдер. Э, я понимаю, напоминаю, что э, при изменении какой-то модели потребуется миграция и там внутренняя реализация э, reach Domain module она может быть достаточно сложной, чтобы какие-то изменения упали в базу. И вот в, в этом вот ограничение, на мой взгляд, и я согласен с тем, что вот rich domain models в этом смысле может быть немножко сложнее, чем э, anemic domain model, взял сервис, изменил, э, действие изменилось, в базе они, естественно, не лежат. В общем, на, на мой взгляд, это удобно. Ну и смотрите, если говорить про int core, то там есть прокси-объекты, э, они... Э, в принципе работают с поко объектами то есть чистыми моделями, которые не содержат какого-то поведения или какой-то бизнес-логики. Это просто такая реализация в Entity Framework Core, если вы не используете, ну, наверное, вас этот не будет волновать вопрос. Ну и затем есть запросы в БД, я прошу прощения, у нас тут есть в нашем В нашем телеграме некоторые сообщения, прошу прощения, не отключил. В следующий раз буду обязательно отключать. Итак, запросы в БД легче при использовании имиджной модели. Да, наверняка здесь тоже есть некоторая доля правды, потому что как только вы пошли в базу, вам uh, Entity Framework получит данные и десериализует их в объекты. Ну, ⁇ мое понеслось. Надо все-таки отключить. Час-секунду. Все, отключил. Итак, э, запросов в БД действительно будут легче про нынешние модели, потому что не будет происходить валидация на момент десериализации из базы данных. Я думаю, что это понятно, да? То есть, если вы берете из базы данных валидную модель, то есть валидные какие-то данные, и десериализуете их, э, я уже об этом говорил раньше, в какую-то. Собственно говоря, сущность, то Model пойдет делать проверки при создании вот этого самого объекта и это, в общем-то, накладывает некоторые ограничения. При большом количестве моделей это будет существенно больше по времени, больше по ресурсам. Я думаю, что это понятно, да? Теперь дальше. Есть еще одна страничка, номер 4, и здесь следующий вопрос, следующее высказывание звучит следующим образом. «При работе с бизнес-объектами типа Richmanet чрезмерная валидация может быть проблема». Ну, смотрите, речь идет про, опять же, десериализацию из базы данных, идет про сериализацию, когда вы, например, ну, не дай бог, Lazy Loading загрузили, и пошла вот эта вот валидация, это может быть проблемой действительно. Надо понимать, что если у вас есть объект, который имеет какие-то свойства валидации, то они будут в любом случае дергаться при обращении к этому свойству. Даже если ваша модель абсолютно нормальная, хранится в базе, вы ее получили, и при обработке бизнес-логики, каких-то бизнес-данных, каких-то бизнес-правил, при каждом обращении к какому-то объекту будет валидация, и это нужно понимать. Есть варианты, когда это можно реализовать через конструктор, то есть минимизировать количество проверок этой самой модели без использования свойств. Но это, опять же, не гарантирует некоторых дубликатов. Да? Если у вас э, модель э, как бы сама по себе валидная, и она не затрагивает ее статус не затрагивается в других сущностях, это тоже будет работать очень плохо. Потому что для того, чтобы получить значение свойства в другой сущности, ну, придется извращаться, и это уже не очень есть хорошо. Дальше. Rich Domain Model предполагает дублирование логики поведения. Да, если у вас, опять же, говорить про зависимости э, статуса одной сущности от другой, дублирование может перейти в сервисы, и в какой-то момент вы просто будете фигачить все валидации в сервисы и забудете про этот Rich Domain Model. В общем, нужно внимательно за этим следить. Для разработки это на самом деле очень сложный вопрос. Я скажу честно, я в большинстве случаев, я в 90% случаев, если не 95%, использую Anemic Domain Model, потому что как бы, это на самом деле мне удобнее. А с другой стороны, есть иногда моменты, когда проще все-таки использовать Redomain Model, то есть некоторые простые элементарные функции выносить в модель, и, э, надо сказать, Antity Framework, особенно последние версии, хорошо это проглатывают, отлично работают и вообще практически не меняя при этом ни конфигурацию, ни, ни в общем-то, типы хранения, ни типы связи. Так, дальше. Можно использовать в новом проекте Rich и Anemic Model Domino. Да, это можно делать, но я настоятельно не рекомендую это делать. В конечном случае, э, в конечном итоге у вас будет дублирование о том, что вот сказано в предыдущем. То есть, если вы пишете и там, и там бизнес-логику, где-то она начнет дублироваться, где-то пойдут недопонимания, и хорошо, если вы один на проекте, и это хорошо, что вы сами понимаете, где. Ну, я вас уверяю, что через какое-то время просто забудете про него и начнете... Ладно, поехали дальше. Что я хочу показать на демонстрации? Это будет, скорее всего, следующее видео. Я хочу показать э, и анимичный domain model, и э, rich, то есть богатый domain model реализацию. Возможно, это будет один проект или два разных видео. пока еще не знаю в зависимости от того, какого объема видео получится. И э, я буду использовать, э, я буду использовать э, связку объектов, то есть документы, допустим, партисипант, то есть участники документа. Ну, будем считать, что это какой-то документооборот, который имеет Э, статусы э, при наличии там каких-то участников которые там подтвердили и вот чтобы вот это вот реализовать я хочу это прям реализовать реально положив это в базу данных создав миграции ну и соответственно для анимичной модели будет то же самое, только будет другая сущность, order и order item, всем известны, да, то есть order не может быть э, валидным, пока у вас не будут какие-то order item и там в строчках запиханы, э, их количество, в общем-то, имеет значение для статуса order. Собственно говоря, как и для документа, количество подписантов или участников этого документа оборота тоже имеет значение. Ну и что будет э, рассмотрено э, в, этих, в этой самой демонстрации. Во-первых, это будет платформа SP.NET Core. Я буду использовать Nimble Framework, потому что там уже все подключено для того, чтобы это быстро реализовать. Э, Nimble Framework я кину в описании, если интересно. Я буду делать на примере Entity Framework Core, то есть как раз то, э, с чем обычно возникают сложности. Я буду при этом использовать миграции, чтобы показать, какие модели, э, то есть какие типы модели данных формируют э, при том и, и про другом подходе я надеюсь, что это получится в одном видео показать для того, чтобы было, наверное, удобно смотреть хотя, знаете, отпишите в комментариях, как лучше сделать одно видео или два, и это будет на самом деле большая польза от вас Сейчас хочу с вами попрощаться, видео получилось, на мой взгляд, интересным, если я не прав, отпишитесь в комментариях, от вас жду приглашения, приглашень... замечания, комментарии, ну и конструктивная критика тоже приветствуется, welcome в наш телеграм-канал, будет интересно, ну и в общем-то, ставьте лайки и пишите правильный код.